Регистрация здесь наипростейшая, прописывается имейл, адрес, три раза пароль вроде, кликайте зарегистрироваться, попадаем вот на такую страничку, это высокодоходные инвестиции, а все инвестиции в интернете это всегда риск, я рискую своими монетами, а вы же думаете сами, надо вам проект, не надо, я вам показываю где я работаю, зарабатываю, как я работаю, а вы же уже принимаете решения сами значит чтобы начать зарабатывать зарегистрировались да идем в первую очередь сюда майн вот внизу иконки home task команда вип и майн кабинет нужно добавить в первую очередь метод вывода. Как я сказала, это монета USDT. Я буду брать кошелек с Вы же берите откуда хотите. Так, USDT. Копирую адрес. ADD добавить. И вот сюда прописываю TRC20. Пароль кошелек клику субмит все я кошелек добавила следующая вкладочка это нам не надо так это может быть и надо будет значит вкладочка команда здесь находится реферальная ссылочка вот она кликаете ссылочка автоматически копируется и чтобы нам здесь начать зарабатывать, здесь нам дают бонус 3 USDT. Вот. Но если мы перейдем в VIP, на, у нас будет заработок от 5 USDT. Для этого нам нужно закинуть сюда две монеты USDT. Значит, можно с, с Кабинет вот здесь добавить. Можно с домашней странички. Вот здесь рывшары. И нужно скопировать вот этот код. Прошу прощения, адрес кошелька. И на него перевести монеты. Две монеты. Минимальный депозит. Сент. Проверяю адрес. Next. Прописываю сумму. Две монеты. Cent. Отправляю. И проверяю. Все. Две монеты я отправила. И кликаю вот на эту серую вкладочку. То, что я пополнила. Все. И ждем поступления депозита. должны поступить на баланс у меня все рекламные группы ждем ну, вот несколько транзакций чтобы подтверждение чтобы монетки поступили Обновила страничку. Монетки мои поступили. И у меня стал VIP1. Теперь идем на домашнюю страничку. И за простые выполнения задач нам будут будем зарабатывать ее из ТД. Кликаем. И вот здесь задача. Это все быстро делается. Вот так. Все просматриваем. это де делается все быстро. Так, что у меня здесь? Сейчас перезагружу. Все просмотрели, больше не дают. Так, теперь вывод. Выполнили действие. Значит, докладочка пополнить Эта докладочка вывод. Кликаем. Вывод у меня на балансе, как видим, 0.60 монет. Вот это стираю. 0.6. Пароль стоит по умолчанию надо добавить вывод адрес кошелька. Кликаем Submit. Все, монетки отправились на кошелек. Буквально там 1-2 минуты монеты придут. Следующий такой же самый аналогичный email, пароль три раза. Я прописывала одинаковый, чтобы не путаться и попадаем на такую вот страничку. Также, прежде чем начать зарабатывать, нужно прописать Добавить адрес. Идем... Ой. Туда нажала, секунду. Иду онлайн. WinDraw метод. И клик ADD. Также я прописываю адрес кошелька. Пароль. Сохраняю. Все, кошелек я сохранила. Также здесь дают бонус. Да, да, да, вот бонус он. Вот 3 USDT. Также, прежде чем зарабатывать, нужно пополнить баланс на две монеты. Вкладочка ТМ. Также находится реферальная ссылочка. Вот она. Кликаем. Ссылочка автоматически копируется. Перехожу. Значит, рыв шары это пополнить. Это вкладочка «Вывод». Кликаем «Рыв шары». Дается адрес, куда нужно перевести монеты. Кликаю. Адрес копировался. Как видим, вот с этого проекта монеты пришли. Вот 0. 0,6 монет платит а теперь нужно что пополнить этот ставить проверяем адрес также две монеты минимальный депозит не забываем о рисках в интернете я рискую своими монетами и делюсь с вами только информацией. будете вы работать или нет Решение, только принимайте вы. Монеты мои отправились. Клик вот на эту кладочку. Субмит. Идет таймер. Все монеты мы отправились. Также нужно немножечко подождать, чтобы монеты поступили на баланс. Ждем. Монеты мои поступили. Было три монеты. Стало вот 5 монет. Идем. Home. VIP1. И также за простые выполнения задач зарабатываем монеты. Как долго будет проект работать, я понятия не имею. Я такой же участник, как и не все. А, забыла, ребятки, сказать, стартовалу только-только сегодня. Я вот зарегистрировалась, посмотрела. Но вот решила записать видео. Значит, 5 сентября. Вот минут... Может, минут 30 назад. Так что проект свежий. 1 и 2, 5 сентября. Так. вкладочка «Вывод». 0.60 монет также. 0.6. Пароль стоит. Добавляем вывод. Все монеты вывелись. Ждем, когда монета поступит от 1-2 минут. Это все делается быстро. Прошло менее минуты. Монетки пришли на кошелек. Вот. Это с первого проекта. Вот с этого. Монеты пришли. 0.6 USDT. И с этого проекта 0.6 USDT платит. Будем надеяться, что даст заработать. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, всем пока!